Мы не мыши, мы не птахи, Мы ночные ахи-страхи, Мы летаем, кружимся, Нагоняем ужасы, Ужасы. Трусом мы дрожать заставим, Смелый глянет мы растаем, Смелых мы пугаемся, В страхе разлетаемся. катаемся. Чердачные, печные В страхе ночные Мы летаем, кружимся Нагоняем ужасы Ужасы Ужасы Ужасы Какой миленький